Здравствуйте, это я опять. Тесты на сегодняшней раздаче Fisher Motif 80 На самом деле, давно известный лыжи мне как-то так вот В принципе, если, те, кто следят, они мне давно нравились, редко попадались на тесты Вот немножко в обновленной версии попались Хотя, честно говоря, обновлений так вот ногами я не очень заметил Они как были там в 2009 году в 80-ке, так и остались Ну, дизайн поменялся, какой-то кар карбоновые отливы а, в оформлении появились вот. По езде, на самом деле, все точно как-то вот так же У них очень какое-то, на мой взгляд, хорошее удачное сочетание Некой игривости в катании И при этом некой такой динамической устойчивости Они достаточно стабильно идут на скорости резаного ведения и При этом, если загрузить носок, то за счет рокера, видимо, и за счет мягкости на скаунт. Ну, собственно, охотно проваливается в более малый радиус а, Проблемы никаких не возникает в ноги ничего не бьет, нарезанном введении вообще в принципе нормально, то есть такая какая-то у них чувствуется гигантская динамика, вот короткий поворот действительно как-то тоже приятный а, нарезки каком-то маневрировании при боковых поворотах мне показалось что у них как-то вот действительно комфортность катания на уровне, на высоком достаточно все было мягко и нежно но за это мягкость и нежность она по большому счету понятно за счет чего получается, она получается за счет некой Мягкости, потери, э, хват цепкости контов То есть конты, наверное, где-то не идеальны И при перегрузке лыжи проскальзывают и срываются Но э, в рамках, конечно, всех линеек лыж Я не могу сказать, что это какая-то их проблема Они, наверное, делают это одни из лучших все равно То есть это, это как бы такая мелкая фича за которую можно лыжи немножко пожурить. Но я не скажу, что это проблема, да, это как бы все в рамках допустимых значений. А, лыжи приятные на катании, но, наверное, все-таки не моя категория, но вот в такой ростовке там как-то они вот очень даже маневренные, при этом, то есть, мне понравился диапазон комфортного катания, можно и быстро, и медленно, и компактно, и маневренно, и очень при этом эмоционально, живо, весело есть какая-то в них отдача, она присутствует и она реально ощутима, то есть для универсалов эта отдача на самом деле достаточно высокая вот, если раньше эти лыжи выпадали с поля нашего внимания, ну просто по причине того, что присутствовали как-то более приличные универсалы, хотя я тоже никогда их не списывал со счетов, то сейчас я думаю что они как бы достойны выйти в какой-то топ уровень, ну в плане своей линейки универсальных лыж, как бы таких лыж на все случаи жизни для людей которые не хотят как-то загонять себя в какой-то спорт или там в какую-то конкретную дисциплину, не хотят зависеть от условий по подготовке склона, ну и хотят какого-то качественного, интересного, веселого, динамичного, эмоционального катания. Ну, в общем-то, хороший вариант. По рекомендациям, в принципе, любой уровень катания, не, люди не ориентированные на спорт, не ищущие какой-то вообще безумной спортивности, не ищущие каких-то узких решений профессиональных, ну, вот, как бы одна лыжа на все случаи жизни, в принципе, везде пройдет, то есть, потестили их на бугорках, на крутичке, на пологом хорошем вельвете. Везде, в общем-то, все сносно, очень даже приятно. Все, пойду, возьму следующий, чтобы не пропустить, подписывайся на канал. С вами был Косов Роман. До свидания, пока.